Хей, дружище, хотел бы ты попасть в новый ролик. Если да, то ты можешь легко поддержать мой канал по ссылке в описании. Теперь я буду показывать на экране всех своих подписчиков, которые поддержат мой канал. Будет здорово, если ты присоединишься ко мне. Ссылочка в описании. Почему никто не говорит о сливе финала Леди Баг и Супер Кота? Говорю для тех, кто не в курсе. Сезон был слит полностью. То есть прямо с финала. И произошла эта удечка почти два месяца назад. По этому поводу я даже выкладывал вот такой пост в своем телеграме. Честно скажу, мне даже очень обидно за этот сезон, потому что его сливали все, кому не лей. Сейчас не надо на меня пальцем показывать. Лично я тут ни при чем. Я вообще его увидел в какой-то левой беседе, название которой содержало название моего канала. Совпадение? Не думаю. Для тех, кто призевал момент и не увидел финал, что ж соболезно. сливы реально банят. И многие даже ютуберы Коты ютуберы отлетели. И мне реально жалко. Скоро я останусь один в этом медиа леди пространстве. Хотя камон, обо мне наверное уже все забыли. Ведь я три месяца не записывал ролики, потому что играл во всякие игры. Да и вообще работал, да и вообще у меня было очень много дел. Нет, если вам интересно, я, конечно, расскажу. Я пытался построить любовь, там, ну что такое, короче. Ну, любовь на расстоянии, полное говно. Но вы, как всегда, можете пожалеть меня в комментариях. Да, я прочитаю действительно, потому что... Поставьте лайк. Давайте не будем о грустном, давайте веселиться, ведь нас скоро ждет, правильно, миллион подписчиков на канале, ага, конечно, шестой сезон, кайф, ролик идет уже одну минуту, я до сих пор даже не поздоровался, надо исправлять. Так, как там было-то... Хей, всем привет, друзья, с вами я, Зульфат, и сегодня я расскажу вам, когда именно выйдет шестой сезон. Ну, а точнее, дам предположительную свою дату выхода. Это ну, уж кто, но я-то уж точно должен знать. Mm -mm, на самом деле, я не знаю, но я могу предположить, когда она выйдет. Ведь именно этим я и занимаюсь на протяжении где-то уже четырех лет. Какой же это шедевральный мультсериал? Столько контента. Да. Для начала нужно сказать, что пятый сезон Леди Баг и Супер Кота был Луч. Реально, шедевр. Крутос. Ну, почему-то, мне кажется, был весьма недооценен. На него накладывалось не раз вето надежды на то, что это будет лучший в мире сезон. Но, как оказалось, благодаря опять-таки этим бесконечным сливам и таким ютуберам вроде меня, расколоть сюжет пятого сезона получилось как орешек. Было ли нам интересно его смотреть? Да. Запомнили ли вы хоть что-то из просмотра пятого сезона? Просто я хочу сказать, что сезон должен был стать одним из величайших сезонов, финал которого слили буквально на середине его показа. Как мне кажется, если бы не грандиозные сливы, его было бы намного интереснее смотреть. Да, я не побоюсь этого слова, скорее всего этот сезон действительно сливался больше всех, реально больше всех. Я не знаю, почему он пострадал от этого столько сильно, но это никак не мешает его рейтинга. В концовке пятого сезона, а точнее в слитой концовке пятого сезона, я к сожалению не могу сказать, что произошло. Однако я выдвигаю в кавычках Теорию о том, что произошло Максимально жирно подбегнул Внимание, возможны спойлеры Леди Баг и Супер -кот, Адриан и Маринет Вместе Габриэль Агрес, или же ИК Бражник и К. Якобс Монарх Собирает все камни чудес В одном месте К сожалению, я действительно не могу рассказать кто, что И так далее, потому что действительно За это может прилететь бан Поэтому приходится как-то Выкручиваться, это была всего лишь Теория, в кавычках, но вот в те. В Телеграме никаких кавычек нет. Поэтому обязательно подписывайтесь по первой ссылке в описании на наш Телеграм-канал, потому что именно там можно показывать то, что нельзя показывать на Ютубе. А на Ютубе теперь даже вроде как Леди Баг нельзя показывать, поэтому вы видите очень мало Леди Баг в этом ролике. Но не суть. Сейчас же я хочу вам рассказать о шестом сезоне Леди Баг и Супер Кота, а потом уже вернуться к пятому. Итак, когда выйдет шестой сезон Леди Баг и Суперкота, А точнее шестой сезон первая серия. Все не так просто, как ты думаешь. Во-первых, она еще даже не готова. А знаешь почему? Потому что мы еще не увидели даже все полноценные эпизоды пятого сезона. Более того, мы с вами даже не посмотрели отрендеренный слитый финал, который к слову, поделен на две части, что только затрудняет и удлиняет процесс его создания. Но все же скажу предположительную дату выхода шестого сезона. Как я думаю, основываясь на предыдущих датах и на предыдущих сезона. Первая серия шестого сезона леди Баг Супер суперкота должна выйти, по-моему, чисто по-моему мнению. Ты готов? Ты готов? Ты готов? в сентябре 2023 года. Ну, это еще в лучшем случае. Ну, а почему такой срок, я думаю, я уже объяснил. Давайте дадим создателям хотя бы время на то, чтобы они полноценно завершили пятый сезон, а потом уже будем гадать, когда именно выйдет шестой. Ну, предположительно, я действительно думаю, что в сентябре, если они, конечно, успеют сделать все, трендерить, хотя бы первые серии шестого сезона, потому что как именно будет происходить показ, нам пока неизвестно. Но я действительно думаю, что это действительно самая приближенная и достоверная дата, которая возможна для показа первой серии шестого сезона, но все равно это просто мое мнение, не более. То есть это не официальная информация ни в коем случае. На данный момент официальной информации о дате выхода шестого сезона Леди Суперката Супер Кота» не существует. Поэтому будьте внимательны, когда увидите такую информацию в интернете. Как только я об этом узнаю, я сразу же сообщу вам в новом ролике, либо же в телеграм-канале. Ну а теперь вернемся к пятому сезону. Так как я ничего не могу говорить о концовке пятого сезона, а точнее о том, что именно там произошло, я спросил у нейросети, что именно могло произойти. Это я уже могу сказать. Внимание на экран. Я спросил у нейросети, придумай сценарий для концовки пятого сезона Леди Баг и Супер Кот. Нейросеть мне ответила так. После многих приключений Леди Баг и Супер наконец-то справились со всеми своими врагами. И нашли способ остановить хитроумного злодея Хокма. Что? Они узнали, что Хокма действительно был ученым, обижен миром и решил отомстить всем. В общем, Леди Баг и Супер Кот были слишком хорошими героями, чтобы позволить ему продолжать свои злодейские планы. Они объединили свои силы и смогли объяснить Хокме, что его путь верит. Он раскаялся и принял решение покинуть город в поисках своего места в жизни. Леди Баг и Супер Кот были рады, что смогли помочь Хокме изменить свой они путь. Они решили отметить свою победу и провести праздник по случаю их последней победы над злом. На празднике они встретились со своих друзей и, и подарили городу новую надежду. И Леди Баг и Супер Кот знали, что их приключения не заканчиваются здесь и что новые вызовы вскоре ждут их будущем. Они присоединились к своим друзьям и подняли бокалы в честь новых приключений, которые ждут их впереди. Так закончился пятый сезон Леди Баг и Супер Кота, оставив зрителям надежду на еще больше захватывающих и магических приключений. Именно так по версии одной из нейросетей будущего закончился пятый сезон. Честно, это ничего и не имеет общего с реальностью, потому что в реальности все было вообще по-другому. Лично я смотрел и видел, хоть и в черновой графике, но никакого хохмы там точно не было. Вообще, мой канал породил довольно много мемов в мире Леди Баг, потому что, ну, вспомнить хотя бы вот этот. Поэтому не удивляйтесь, если увидите где-то что-то о хохме. Да, роликов не было довольно давно, друзья. И давайте не будем изменять нашим традициям как только наберется тысячи лайков я сразу начну делать новый сразу честно обещаю поэтому обязательно поставь свой царский лайк нуарский лайк леди лайк напиши свой комментарий летай к нам в беседу в телеграме ты там можешь со мной пообщаться кстати ну а с вами был я кто правильно зульфат еще увидимся Залетать не в TikTok, ток вижу то кадры будут бы в кино, но и будет все равно. Я нариф тебе вино. Нам другого не дано. Она в меня влюблена, но я влюблю в нее и малышка влюблена.